Друзья, всем привет. Это пляж деревушки Пусоль. Сегодня 4 сентября. Вода никак остывать не хочет, но это логично при таких температурах.